Ага. Только чуть-чуть поближе. Ну, чтобы чисто прям вот у края, да, стоял, вот так вот. Вот за да, заебись. ну ну типа, он тебе как бы сказал, это иди, а он за тобой идет. Ты охуел что ли? Я тебе не живой, щит. Заебись. Только постарайся, не решать А я лучше стану где-нибудь вот здесь. О, мы репетируем, что будем говорить. Ты не снимаешься? А, а хули ты думал? Я, я даже это снимал, так, репетицию. Ладно. Чё пизданёк? А, давай, короче, типа... Я в на том месте экономил, нам еще снимать. Да нормально. Офей, нормально. Тут несколько часов. Ты я афигел? Я... Блять. Хочешь, чтобы меня первого убили? Ты чё, ахуй хочешь, чтобы меня первого убили? Вот, типа того. Ах ты, мразь. Ну и типа того. По сути, живой щит более логичный, Живой щит, который еще помогает Ну, тревать. по сути, тот, кто первый идет, он еще и щит У меня щита нету Такой знаешь, ты что, охуел? Я тебе, сука, не живой щит И знаешь, ты его вперед выталкиваешь Ты знаешь, я тебе не живой щит, Ты его вперед выталкиваешь Репетиция номер два Поехали, давай, вот Да не подготовлен. Готов? Поехали Чё охуел? Я тебе не живой щит! Сука! лес. Это чё сейчас будет. Если бы добавили выстрела и кровь ебать то заебись будет А если бы я мог, то это было бы весело Но ты не упал! А? Но ты не упал! Ну бог по ведёт ну да Такой типа выстрел Маленький эффект, что в него попали Типа кровь пошла и все, резко Так в смысле, вот так сделал? Можно тупо, знаешь, короче, вот так он все поставит И черная картинка и звук выстрела